Стихотворение Евгения Евтушенко, Третья память. У всех такой бывает час, Тоска лепучая пристанет, И до гола разоблачась, Вся жизнь бессмысленная предстанет. Подступит мертвый хлад кнутру, И чтоб себе переупрямить, Как милосердную сестру зовем Почти бессильно память. Но в нас порой такая ночь, Такая в нас порой разруха, когда не могут нам помочь, ни память сердца, ни рассудка, Уходит блеск живой из глаз, Движение, речь, все помертвело. Но третья память есть у нас, и это память, память тела. Пусть ноги вспомнят на его, И теплоту дорожной пыли, И холодящую траву, Когда они босыми были, Пусть помнят бережно щенка, Как утешала после драки, Да прошедшалось языка все понимающей собаки. Пусть виновата вспомнит лоб, как на него, благословляя, Лег поцелуй, чуть слышно лег, всю нежность матери являя. Пусть помнят пальцы, хвою, рожь и дождь. Почти неощутимый дрожь воробушка, и дрожь по нервной Холке лошадины, и жизни скажешь ты, прости, я обвинял Тебя вслепую, как тяжкий грех мне отпусти мою озлобленность тупую. И если надо наплатить за то, что этот мир прекрасен, ценой жестокой, так и быть, на эту плату я согласен, но и превратности в судьбе, и наша каждая утрата. Жизнь за прекрасная в тебе такая или большая плата,